Доброе утро, очень рада тебя видеть. Спасибо, что да, согласился. Да, согласился поговорить о таком вопросе, который ну, меня лично очень тревожит. И я думаю, что это вот, скажем, представители общественных организаций и вообще людей, которые более-менее активны в этом секторе. То есть это вот вопрос, связанный с отчетностью по иностранному финансированию. И тому, что сейчас происходит, вот в последнее время в новостных лентах и ну, в Фейсбуке очень бурно обсуждали те штрафы и те решения привлечения общественных организаций за неправильную сдачу отчетности по иностранному финансированию. Многие это связывали с активностью общественных организаций, особенно вот в период выборов, наблюдения за выборами. Но, насколько я знаю, вот мы с тобой уже это обсуждали, что это касается не только, скажем, республиканских организаций, но такие случаи, такие факты привлечения к административной да, ответственности, они есть уже и в регионах. Вот, пожалуйста, мне бы хотелось просто об этом поговорить и узнать, как ты думаешь, почему это происходит, какие здесь риски для нас есть, и вообще, что мы можем сделать для того, чтобы... Ну, как-то это реформировать, да, может, какие-то сигналы подать власти, что-то на самом деле не все так хорошо и не все, не все правильно. Спасибо, Светлана, за возможность высказаться. Ну, два у тебя вопроса. Первое, да, почему? Не знаю. Знал бы, сказал бы. Значит, нас жизнь учит быть достаточно взвешенными высказываниях, да, мы можем только предполагать, почему это происходит, почему это именно в конце 19-го, 20 -го года произошло, вот, в начале этого года тянется, с чем это связано, какие события стали причиной, политические события, не знаю, экономические и прочее, ну, предполагать можем, а предположение, это штука такая, да, оно всегда на, на чем-то основано, то есть не может появиться Просто так. Поэтому есть предположение, да, что э, часть организации могла быть достаточно активна в вот этот период, и по каким-то причинам, может быть, именно сейчас, именно когда назревали эти выборы, да, вот решили воспользоваться. Теперь, значит, как с этим быть и вообще, что происходит? когда эту норму приняли в конце ну, в середине по моему семнадцатого года, а до этого долго шли обсуждения и мы тогда уже понимали, чем это может быть чревато, что какое-то время эта вся значит, штука она не будет работать, но когда будет нужно, ее можно будет поднять и пожалуйста. То есть, есть штрафы в кодексе, да, нормы в кодексе, которые работают постоянно, ну, должны по крайней мере. Нарушил человек правила дорожного движения, водитель, получи наказание, да, чтобы в следующий раз такого не было. То есть mm -hmm. государство формирует модели поведения. С одной стороны, создает условия, соблюдая которые всем живется комфортно и безопасно. С другой стороны, если кто-то их не соблюдает, его за это наказывают. Вот. Такие вещи должны работать регулярно. В нашем случае, с 17 по 2020 год, норма значит, была заложена, три года ничего не происходило. Хотя за эти три года, естественно, естественно, источник финансирования такой, как зарубежные гранты, он присутствовал для нас и для наших коллег, это не секрет. Тем более, если уж так углубляться в, в суть этого финансирования, многие подобные контракты это вообще не гранты вовсе, это действительно контракты. Ну, вот пример нашей организации. В 2017 году у нас было несколько контрактов, которые не обладают вообще никакими признаками грантового финансирования и не содержат ни одного вида деятельности, который перечислен вот, в 39-й статье, да, или в какой-то, за что Я мы это должны отчитываться, что-то юридические консультации, сбор распространения информации и так, далее, и так далее. С одной стороны, мы понимаем, что при желании любую деятельность можно подвести вот под эти три пункта. Но с другой стороны, если совсем рассуждать уж по техническому заданию, по приложениям к этим контрактам, то мы этого и не делали. Но, зная, что эта норма есть, в 2017 году мы вот внутри организации приняли решение, что будем отчитываться. С одной стороны. С другой стороны, как я ранее говорил, должны быть условия созданы. А 2017 год, вот, допустим, в нашем случае август, август, ноябрь, когда мы значит, решили финанси... отчитываться по этому финансированию, но семнадцатой формы не было. То есть она где-то mm. была там запрятана yeah. в кабинете yeah, налогоплательщика. Yeah, yeah. Но у меня, допустим, хороший бухгалтер, да, которому я доверяю, <coughs> который давно работает, знает все эти тонкости. Она пошла, значит, налоговый наш комитет, но ни один консультант ни консультант налогового управления, ни консультанты, которые работают, значит, ну, платно, да, консалтинговые компании, не могли объяснить, а где эта форма вообще находится. Mm -hmm. Отдается 10 дней на то, чтобы ее заполнить и представить. Соответственно, мы ну, вот физически не, не успели, да, не представили эти формы. Но потом, а 18 была сразу. 17 е о поступлении, а 18 о расходовании, хотя на самом деле она и о расходовании, и о поступлении. Теперь, значит, сделаем монтаж, да, и пропустим три года, вот, и окажемся в декабре 2020 года. В декабре 2020 года налоговые органы вдруг вспомнили, что, ух ты, а ведь не отчитались. Как-то вот сами взяли и вспомнили. Не отчитались то, что в 17, в 17 году году да, вот, по 017-й да, форме, которая да. о Правильно же, да? Да. <свят> да. да. Вот как-то с им это взбрело в голову. Они по собственному почину и решению решили восстановить справедливость. Ну, будем так считать. Соответственно, нам э, выкатили три протокола, э, в которых светит нам по 460-й части первой статьи КОАП несколько сот тысяч штрафов. И... Примерно сколько там у вас получается? Сейчас я так на память не скажу, но ну, что-то в районе 875 тысяч. Ну, короче, да. Почти миллион. Для некоммерческой организации. Считывая, что некоммерческая организация не имеет свободных денег, да, то есть все деньги, они ä, имеют целевое назначение, они все по какому-то проекту проходят. У нас нет в денег, которые мы достали и заплатили за это все. Да даже если бы были, угу. здесь другой момент включается. Мы, значит, 20 лет работаем на этом рынке. Платим налогов и других платежей больше, чем многие коммерсанты. Потому что когда с коммерсантами разговариваешь, ну, вы нормальные вообще? Вы что делаете? Вы что все платите-то? Ну, потому что мы все платим. Да, мы со всеми да. заключаем договоры. Да? Мы удерживаем все необходимые налоги при источнике. Да? Мы перечисляем. Мы даже КПН платили в больших суммах. Были да, такие у нас моменты да. в нашей mm -hmm. жизни. Что у нас были контракты достаточно крупные. да, И это были контракты, не гранты. То есть, ну, с точки зрения привлечения социальных инвестиций в регион, мы, наверное, какую-то роль все-таки играем. Это ну, финансово-экономические показатели не самые, может быть, главные. А вот то, что мы пытаемся а, всяческими силами да, обеспечить ту самую социальную стабильность, которая так всем необходима, работать с людьми, с которыми многие не умеют работать, да, пытаемся как-то изменить ситуацию, с точки зрения вообще отношения людей, к правовым нормам, к этическим нормам, культурным нормам поведения. Касается ли это того, как мусор выбрасывать или как ходить на выборы, да, что вообще нужно ходить на выборы и прочее, прочее, mm -hmm. это все гораздо важнее, чем финансовая составляющая за это. У нас он полный шкаф всяких грамот, благодарственных писем, премии, медали, и все такое. Вот когда эта ситуация возникает, то вопрос тоже перед, перед тобой. Вот все это, как бы, все это признание, которое было все эти годы, и вот то, что сейчас произошло, это как вообще? Ну, вот ты знаешь, ну, я не укладывается немножко в голове. Я, здесь я разделяю, да, вот как бы, ну, недоумение, ну, в конце концов даже возмущение, что ты вроде как бы действительно сотрудничаешь, но это один вопрос, да, то есть, ну, как бы, ладно, если бы было нарушение, которое действительно можно зафиксировать, которое произошло, скажем, ну, по, по вине организации, пусть даже не по злому умыслу, пусть там по недосмотру, но мне кажется, что здесь-то еще ситуация в том, что а, просто и не было возможности этот закон соблюсти. Да? То есть нарушение, которое ну, от вас не зависело. То есть вы сделали все возможное, чтобы закон соблюсти да, в семнадцатом году. Ну, я есть, говорил просто... о создании условий. Да, да, вообще, да. Я, я, я бы здесь что... немножко копнул ага. вообще правовую сторону этого вопроса. Да. да даже не здравый смысл, нет его здравого смысла, потому что даже судья, вот сейчас идет, идет судебный процесс, и судья спрашивает, а что разве из других источников эту информацию? Они что, налоги не платили? Платили. Mm -hmm. а это вообще налоги? То есть налоговые обязательства и представитель управления, конечно, кто от налогового обязательства? Я говорю, мы что-то не заплатили, мы что-то неправильно исчислили или что? Мы все заплатили. Что касается обязательств перед бюджетом, мы все это делаем, мы делали и будем делать. А вот форму, которую дополнительно кто-то когда-то решил еще вставить да, из каких-то там э, фобий перед гражданским сектором, я так это называю, вот это угу. мы не сделали. То есть, по сути, если э, оценивать ущерб общественным отношениям вот в этой части, какой ущерб вообще мы нанесли, кого мы так да. сильно обманули, что какие последствия произошли экономические, социальные. Что произошло? Это раз. Второй момент, о котором сейчас вот все спорят, и выступал председатель комитета госдоходов, это какой вид контроля вообще? Вот на этот вопрос мне сколько, три заседания прошло, представитель налогового управления так и не дал ответа вразумительно. пожалуйста, у вас есть ваши функции, да, вы же государственный орган, обладающий определенными функциями и полномочиями. И вы не можете делать то, что вам там, бог на душу положил, извиняюсь да, за богохульство. Вы делаете то, что вам прямо предписано. Вы не можете делать какую-то от отсебятину, это называется коррупция. Сообщите, укажите пункт, на основании которого произошла вот эта проверка. Какой вид проверки это вообще? И ну, от... так как бы подсказывает. камеральный контроль. Нет, не камеральный контроль. А что это? Это анализ. Какой анализ, какой вид анализа вы, забор чего вы взяли у меня, да, какой вид анализа вы получили в результате? То есть, когда вам вздумалось, да, вы взяли и сделали этот анализ, и воспользовались этим Ну У меня тогда вопрос, знаешь, -то, нормой. У, специ, да, у специалиста, а как определились, у кого брать анализы? Можно ли на основе анализа, анализа да? информации, вот когда вы анализируете, применять нормы, вот административного наказания в данном случае. То есть у меня тоже, как, бы, вот как у руководителя организации, тоже много вопросов. Хороший вопрос. Я, я не знаю. Здесь очень много белых пятен. Uh -huh. Это, это вот первый момент. Да. Если это был камеральный контроль, то журналист, который задавал вопрос председателю комитета, он ä, так вы и поставил. Если был камеральный контроль, почему не была дана возможность исправить? Потому что обычно, да, ну, всякое бывает, невозможно а, полностью, да, там, объемы большие работы, какие-то еще технические моменты включаются, да, когда, ну, пропустил. Дайте возможность исправить. Ну, да. uh -huh. Нет, сразу штраф, причем немалый. То есть, ну, вот именно вот это все совокупность этих всех моментов, она очень сильно, конечно, печалит и напрягает. Почему именно так? Хорошо, второе, вторая часть, значит, анализа юридического Почему вот именно вы решили, что можно через три года все это делать? Mm -hmm. Что у нас со сроком исковой давности? Я вопрос задаю, значит, опять же представителю. Какой срок исковой давности? Пять лет? Хорошо. Где он установлен? В Куатне. Замечательно. Но вы сотрудник налоговых органов фискальных. Вы разве административным законодательством mm -hmm. руководствуетесь в первую очередь? У вас есть свой экспресс Конституции, называется налоговый кодекс. Там какой срок зафиксирован? Ну, 3-5. Ну, 5 5 мы не подпадаем однозначно, потому что мы не крупный бизнес, мы не, не являемся субъектом мониторинга, то, то есть три года. Даже если три года, то уже часть актов этих, она уходит. Это исключение налогового. Но вернемся к другому. 460 статья, она вообще, с точки зрения административного кодекса, не относится к налоговым нарушениям. Да, она у нас в части нарушения порядка управления, по-моему, находится. То есть другая глава абсолютно. А к этой главе применяется общеустановленный срок 2 месяца. Иначе по этой логике, значит, мы можем сейчас, в 2021 году, Поднять и делать анализ, как они говорят, да, и вот по этому анализу взять из клапа выдернуть все статьи, которые нам нравятся, и пополнить бюджет. Ну, так же не бывает. Спрашиваю, когда вы узнали о том, что мы вот такие нехорошие? Говорю, в 2020 году. То есть вот в ноябре, там в декабре мы узнали и сразу анализ сидели, сидели. Сделали анализ, увидели и наказали. Слушайте, говорю, а вот 18-я форма, она для чего вообще существует? Из 18-й формы видно, когда поступили, в том числе, Они не видно. Судья заинтересовалась, говорит, а покажите 18-ю форму. Я направил 18-ю форму как раз вот по трем этим, скажем так, эпизодам, где видно, что мы за 3-4 квартал семнадцатого года отчитываемся и показываем, что вот эта сумма поступила по такому-то контракту там, в августе, это в ноябре, это в декабре. Все суммы, которые они нам сейчас меняют, они там отражены. Видно, mm -hmm. когда они поступили, видно, от кого они поступили. Соответственно, ребят, вы в 2018 году уже узнали, что 17-ю форму мне представили, раз вы получили 18 й Что ж вы тогда сидели-то думали? А ну, вот мы не знали. Но на наше благо, вот не знаю, как сейчас все это обернется, мы нашли письмо 2018 года, где у них как раз возник вопрос у налоговиков типа вы вот получили эту сумму, там, скажем, миллион, отчитывайте за 500 тысяч, где еще 500 тысяч? Но ну, мы объясняем, что, ребят, да, мы получили миллион, но расходовали там мы еще 500 только, mm -hmm. мы еще будем расходовать. 500, вот переписка была, из которой однозначно понятно, да, что они знали восемнадцатом году. Да, И куда да. смотрели? Куда смотрели три года? Ну, два уже там получается. И очень интересно, чем все это закончится. В понедельник очередного слушания. Очень интересно, какой будет вердикт ну да, мне тоже очень интересно, я надеюсь, что мы потом а, как бы, оповестим, тех, тех, тех, тех, после размещения вот этого видео, я просто хочу, чтобы многие узнали, мы просто задумались, то есть каким образом вообще нам жить, особенно руководителям некоммерческих организаций, вообще людям, которые в этом секторе активно работают. Потому что, ну давай вспомним законодательство, то есть объектом -то, такого мониторинга являются не только некоммерческие организации, правильно? Там же у нас есть по видам деятельности, во-первых, физические лица и э, коммерческие организации, то есть по коммерческим видам деятельности, ну, в, одном, в одном из видов деятельности. Вот э, просто как юрист сформулирую, чтобы все услышали, да, как правильно, то есть, к, к кому еще может быть применена данная норма, кого еще могут вызвать в суд и назначить штрафы. Я не и очень, конечно, глубоко влазил Uh, вот, по другим субъектам, по физическим лицам и по коммерческим организациям, но uh, поскольку мы обмениваемся информацией, то мне попался документ по одному из товарищ ограниченной ответственности, Алматинских, которые тоже стали mm -hmm. uh, фигурантом, скажем так, да, такого судебного разбирательства. Uh, то есть, мне, как, uh, как сказать, для информации отправили. Uh, копии документов судебных. Я уж не помню, за что они получили финансирование, но, скажем так, гипотетически, да теоретически, коммерческая организация тоже может участвовать в каких-то, ну, что далеко ходить. Есть группа Всемирного банка, да есть и БРР, которые часто объявляют какие-то конкурсы, да и У -у -у. там конкурсы могут быть самые разные. И получатели этих денег могут быть не только НПО, даже не столько НПО, а коммерческие организации, которые выполняют те же контракты. Предположим, в рамках контракта да, какая-то тошка должна оказать юридические какие-то консультации населению по вопросам трудоустройства. Ну и здесь, как бы, все срастается, да, что деньги от кого получили? От иностранные, международной организации, на что? На консультирование юридическое. Ну, соответственно, подпадаете вы, а формочку забыли предоставить, представить. Ну, вот ты получаете физическое лицо, да, у нас. Есть достаточно много людей, которые тоже участвуют в всевозможных кон контрактах, да? привлекаются в качестве экспертов, лекции читают, какие-то тренинги проводят, может быть, информационные компании, там коммуника коммуникационные компании готовят, да, разрабатывают. По сути, то же самое. подпадает под один из подпунктов этой самой пресловутой статьи. И там будет сложно. Ну, давай исполним эти подпункты то да, как бы, я чтобы было понятно, не что готовил, там. да, там одновременно. Нет, горизонта. я даже могу тебе, я как бы, я-то достаточно плотно занималась 16-й год вот этим вопросом. У нас был проект, и даже есть там вот и вебинары, которые Наталья Янсен, мы обсуждали, да, вот эти формы и давали, как бы, такие инструкции, как заполнять. Поэтому я достаточно, ну, как бы, четко, я, конечно, сейчас юридические формулировки не вспомню, а это можно посмотреть. Но там обозначены три вида деятельности. Первый – это сбор информации. Uh, второй анализ и распространение информации, да, ну, как бы они и третий это uh, консультирование правовое, там получается правовая контакт, помощь да. и консультирование, вот так записано. По первым двум там коммерческие организации исключены, это вот как законодатель, да, за, за, разработчик, да, и потом законодатель, что, например, те же пиар-агентства, да, которые оказывают рекламные кампании, да, маркетинговые исследования, чтобы их исключить. Но когда мы переходим к вопросу о оказании правовой помощи и консультировании, вот здесь получается, здесь уже все мы, и коммерческие, и некоммерческие организации. А ведь на самом деле любая, любой юрист, который оказывает консультацию, например, лицу без гражданства, это еще да, один момент, и иностранцу, а шаг отчетности в этот один тингент, то есть кто-то вам пришел, какой-то мигрант, да, и вы ему что-то там рассказали, он вам заплатил вашу даже некоммерческую или коммерческую организацию там 500 тенге, вы по большому счету должны сдать 0,17 форму по поступлению, и потом 0,18, как вы эти 500 тенге расходовали. То есть по большому счету в законе прописаны, то есть кто должен отчитываться, физические и юридические лица, по каким видам, по трем видам деятельности, и шаг отчетность, за какую сумму? Начинает одной тенге. И не только денег, там же у нас и деньги, и любое имущество. То есть если вам передали в данном случае там компьютер, ну, если шаг отчетности одна тенге, то флешка, да? У нас флешки там самая дешевая, сколько у нас? Ну, в пределах тысячи тенге, да, наверное. Не знаю. Ну, как бы, да, вот условно. Но ну, в любом случае, то есть когда мы говорим про одну тенге, то есть если вам дали коробок спичек, то вы уже получили, да? Какую-то иностранную помощь. То есть здесь достаточно все очень жестко зарегулировано. И потом еще один момент, насколько я помню, там есть а, ответственность за несдачу и за подачу как бы неверных форм. И насколько я помню, за сдачу как бы с ошибками. Штрафы там в два, ну как минимум ну, на порядок короче больше, чем за просто не сдачу, не предоставление информации по этим формам. То есть такое, такое вот для меня я, я прям, если честно, мое личное мнение. Я всегда, когда читала и вот когда смотрю, и мы тоже с бухгалтером, которая опытная, которая там, больше 20 лет в некоммерческом секторе и так далее и так далее, все время там она изучает какие-то новшества. Мы всегда с ней в ступоре, то есть когда подавать, как подавать, какие суммы освещать, в, какую, в какой деятельности отнести, потому что, ну, например, тренинг – это что? Там и сбор информации, и анализ информации о целевой аудитории, и распространение информации, и потом, ну, как бы… И консультирование в какой-то степени есть, потому что ты даешь какие-то консультации после тренинга и так далее. То есть по большому счету все три вида деятельности попадают. И для меня это всегда большой вызов. И я понимаю, что я даже напрягаясь максимально, стараясь все сдать вовремя, правильно, я не могу себе ответить на вопрос, что я точно а, нахожусь как бы не в зоне риска. И вот ваша ситуация, потому что я тоже знаю, что общественный фонд десента, ну, вы очень трепетно относитесь ко всяким отчетностям и перед государственными органами. Вот это еще раз для меня подтверждение, что я не нахожусь в безопасности, несмотря на то, что я как руководитель, как организация стараюсь максимально все отслеживать и максимально все вовремя там, сдавать. Вот что меня сейчас беспокоит по большому счету. Правильно беспокоит, потому что мы... Прошли несколько стадий развития а, отношений с государством, государственными органами, да, от непонимания, непонимания неприятия до какого-то все-таки диалога, наверное, в каких-то случаях даже партнерства. И даже в худшие случаи, у него там много-много лет назад, когда... Еще не было, в принципе, одного окна, не было отцена в помине, да, была mm -hmm. регистрация такая вот бумажная юридических лиц. И там была такая хитрая ловушка, когда организация регистрировалась и обязана была тут же становиться на учет. Налоговый учет, статистический там и так далее. И вот многие по незнанию пропускали. Даже в тех случаях мы ходили, беседовали, да, убеждали, как-то показывали какие-то... Документы, что человек уехал в командировку или болел, но ну, их в положение. Да? Ну, mm -hmm. Входили в положение по-человечески, чисто там уже какие-то, ну и с точки зрения права там не было нарушений. В общем, можно было как-то да, войти в эту ситуацию. Здесь, в нашем случае, особо никто разбираться не стал. Ну и вот как-то сразу мы пришли к санкциям. Поэтому, да, безопасность здесь особо не видна. Это неприятно. Ну, и тут же еще вопрос, ладно, как бы штрафы, да? Мы с тобой просто не упомянули. Там же еще приостановление деятельности организации. Ну, приостановление деятельности, Весь, здесь немножко и... разные, по-разному развивались э, ситуации. Насколько я знаю, у наших алмагинских, mm -hmm. ваших коллег, да, наших коллег, которые там тебя поближе, да, они сразу обратились в управление, да, в районное, причем, управление госдоходов, и с ними пытались как-то решить, да, рассмотреть там это дело. Мы попросили передать материал в административный суд. То есть мы решили сразу, ну почему это, не буду объяснять. Мне показалось, что пусть-то лучше будет судебный орган, какой-то там, ну не знаю, более-менее независимые, который пытается со стороны посмотреть и вникнуть, что произошло, как-то дать правую оценку. Потому что, честно говоря, то что... то, что часто мы слышим от специалистов налоговых, оно вообще в дрожь просто ввергает, насколько все это не профессионально, да, насколько все это расплывчато, то есть на вопросы конкретные получаем очень конкретные ответы. И поэтому есть страх такой, что даже если человек там юрист в управлении, но какой юрист – это другой большой вопрос. Поэтому пусть это будет все-таки профессиональный юрист, судья, который mm -hmm. с точки зрения mm -hmm. норм права даст оценку этому всему. Mm -hmm. Да, ну, это, мы с тобой, просто я сейчас смотрю на часы, и я знаю, что у тебя там тоже дела, я, и мы с тобой как бы договорились, что наш разговор будет не очень долгим, поэтому вот, может быть, к заключительной части, мне, ну, первое, я бы хотела, ну, продолжить, может быть, вот это, вот это обсуждение уже после того, как вы получите, может быть, решение, и еще, ну, может быть, ну, мне, например, я знаю, что ты, как бы, очень хороший юрист, и, по большому счету, ваша организация как консультант для некоммерческих организаций, то я бы хотела от тебя потом получить, может быть, какие-то рекомендации, да, после того, как все это закончится. То есть что же все-таки, например, лично мне делать, ну, я думаю, вот моим коллегам, да, то есть как нам все-таки себя вести, как обезопасить, как сдавать, да, какие-то вот эти формы, чтобы все-таки минимизировать этот риск тех же штрафов. Это, Я говорю, я бы потом это даже пришла. Я бы сейчас просто обозначила риски. Вот в самом конце, Потому что вот эта ситуация, она, она такая многоплановая. Ну понятно, да, что вот, э, самый первый план, о котором мы сказали, то есть любой из нас, да, любой из нас буквально, физическое, юридическое лицо, коммерческая, некоммерческая организация, она может быть привлечена к такой ответственности. Ну, как практика показывает, не любое, да, вот это еще один очень печальный момент, о котором, значит, стоит сказать. У меня эта мысль тоже, она крутилась, я думал, ну, я же не, не с другой планеты, да, я живу в этом социуме и наблюдаю за тем, что происходит вокруг, и думаю, а почему именно мы, да, вот столько организаций в этом же регионе, которые тоже получали гранты иностранные, да, и до сих пор получают, почему мы. Тут, значит, у наших коллег тоже в нашем же городе идет подобный процесс у той же судьи у того же представителя. И, значит, представитель э, обмовилась, что, оказывается, письмо они получили от своего руководства со списком организаций. Ну, вот давай, как говорится, между нами, да, мы мальчики. Я, я просто, да, вот сейчас, как говорится, за что купил, за то продал э, наша коллега. вот параллельном этом процессе она за это зацепилась. Ну, вообще сейчас хорошо, что идет э, аудио-видеозапись, да? Mm -hmm. Mm -hmm. поэтому, как говорится, от слов уже не отступишься, но сделали запрос. Мне очень интересно, было ли на самом деле такое письмо. Mm -hmm. Если оно yeah. было, каково было его содержание? Потому что содержание ну, может быть разное, может быть нейтральное, может там как-то... То ну, просто если о нем упомянули, то очень хотелось бы на него посмотреть. Что ну, там да. такое? По каким таким соображениям вдруг из э, нескольких десятков организаций выбрали именно нас нескольких? Ну вот я бы хотела когда тебе... мы получим постановление, да, давай вернемся, посмотрим как какие-то выводы. Потому что сделаем. у меня тебе вопрос прям в лоб, да, вот мы, как... потому что сейчас вот в информационном поле, а, то есть говорится, да, организации, которые, вот скажем. В, как в за да оппозиционные, которые вот там все-таки на, наблюдение за выборами так условно. Но я знаю, что общественный фонд десента, организация очень конструктивная. Вы всегда выстраивали такой равный диалог с государственными органами. Ну, то есть ваши проекты, они связаны там, с урбанистикой, с местным самоуправлением. То есть это... Ну, вы достаточно взвешенная, да, скажем такая. Ну, вот, да, откровенно я сказала, скажем, лояльный, лояльный да. Лояльный, да, я, да я, я понял фразу, я сразу могу предотвратить. Да. Я это подчеркиваю везде. Я говорю это внутри своей организации. Я говорю это коллегам, я говорю это госорганам. Я не полезу на эти баррикады, да, у меня как бы другие подходы. Во-первых, потому что возня на баррикадах, она неконструктивна. И путь революционный, он, как показывает исторический опыт, он... Не заканчивается ничем хорошим. Делают герои, потом приходят подлецы, да, и в конце концов уничтожают всех. Это, это не наш путь. Но то, что что-то менять нужно, это однозначно. Поэтому мой подход, я лучше этому товарищу из госорганов, да, где-то в другой обстановке, ну, как бы найду другие пути, сказать, что вот как, как бы надо было бы сделать, да. Я не пиарюсь, я и десента, у нас репутация другая, да, мы мы выборами-то не занимаемся, да, мы не наблюдали за выборами. И вот это весь процесс как мы в нем не собирались участвовать. Каким образом мы туда попали, я не знаю. У нас конструктивные действительно подходы, что ситуация не, не идеальная да, во многих э, сферах социальной, экономической. И понятно, что то менять надо, ничего нового мы тут не говорим. Мы предлагаем mm -hmm. эти пути. Почему так происходит? Мне кажется, что это тоже вот фраза, которую говорю последние полтора-два года. Государство не туда свои, значит, ресурсы, информационные ресурсы, административные, финансовые на НПО, к сожалению для нас и, к счастью, может быть, для государства, проиграли войну, вот это условно говоря, да, лидерство, проиграли. Мы часто уже не лидеры мнения, мы часто не лидеры каких-то там событий, лидерами стали люди, которые вообще не из НПО сектора, это, это частные лица, это... Просто гражданские активисты, да, которые... Ну, вот посмотреть даже по тем людям, да, которые да, да. участвуют в, в акциях, там, мероприятиях. У них своя гражданская позиция, но они часто вообще никаким общественным организациям не принадлежат. И государство подсчитало, что надо МПО туда как бы приструнить. А по сути-то сейчас информация очень быстро распространяется. И мы тут вообще часто, к сожалению, для одних, к счастью, для других, мы не у дел оказываемся. Социальные сети настолько быстро работают, что мы при желании бы не, не успели бы. Мы подстраиваемся под алгоритм работы госоргана, да мы подстраиваемся часто под бюджетный процесс, мы пытаемся вникнуть, как работает государственная машина, да, чтобы вовремя какие-то предложить вещи, да, не, не пропустить нужный момент при госпланировании. А то, что происходит, там какое-то возмущение, какие-то инициативы, да, они в любой момент возникают. Без нашего... Участие, честно говоря. Да, Поэтому вот... все, вся эта вот ерунда, да, она вообще казалась, ну, если откровенно, не стоит она выйденного яйца и совершенно бесполезно потрачено время по ей сейчас еще вот такой неприятный насадок. Да? То есть нанесена Ой. такая, скажем, травма, да. я не буду там, подыскивать слова, которые мне надолго. Я человек не злопамятный, но вряд ли это смогу быстро забыть. И тут я, знаешь, хотел бы, что на самом деле вот к тому, что мне тоже удивительно, да, вот все эти процессы, и что вот эта ситуация сейчас возникла, потому что здесь риск и для государственного имиджа. Ведь у нас есть тот же ОСР, да, в который Казахстан стремится уже, мы. у нас есть и ПДО, по которому есть там общественный стандарт. То есть этот факт вот таких таких, скажем, случаев, он на самом деле вызывает вопросы, насколько Казахстан сейчас готов соблюдать те обязательства, которые он подписал в рамках многих международных, скажем, инициатив, договоренностей, обязательств даже. Тут же ФАТФ. Да, там, то есть я сейчас вот смотрю с точки зрения, да, как человека, который занимается этими вопросами, и я понимаю, что буквально через полгода, в течение вот ближайшего года, во многих международных там, рейтингах мониторингов разных организаций, того же Всемирного банка, того же УЭСР и так далее, и так далее, начнут появляться вот строчки о том, что Казахстан не соответствует международным стандартам. Вот меня вот этот, зачем это все, почему? Ну, у меня в данном случае международные стандарты... — Мало. — Заботят, да, ну, мало, да, потому что я прекрасно понимаю, что международные стандарты международными, а вот то, что здесь, у нас какие-то свои должны быть стандарты, и вот они, угу, мне кажется, согласна. в данный момент да, нарушили. И я вот предвкушаю, да, потому что есть же как хейтеры там всякие, да, вот так тебе и надо, наконец-то тебя коснулось. Мы готовы отвечать, да, если мы что-то нарушили, если бы, угу. допустим, вот тот момент, в течение двух месяцев. Ну, так получилось, да, вот, или, или мы что-то там намеренно сделали. Ну, да, никуда не денешься, есть такая штука, отвечать по закону Все Мы за это, то, чтобы отвечать, не, не, не бегать там особо от ответственности. А в данном случае все это вот объективно выглядит, ну, очень натянуто. Вот в этом суть. Не в том, что мы хотим избежать ответственности, а в том, что вот, вот именно сейчас все это возникло. Да и хотим понять, да, почему оно, ну, почему мы за это, за что мы отвечаем? Я бы вот так, наверное, то есть я хочу, я хочу понимать, да, вот, где какие работать брать... совсем с иностранцами. Но извините, пусть никто тогда не работает, не берите кредиты международные, не получайте финансирование на огромные эти корпорации, да, компании огромные транснациональные, пусть они не привлекают инвестиций. Потому что, извините, международные деньги – это все равно влияние, хоть в коммерческом секторе, хоть в некоммерческом секторе. И наши здесь 3,5 копейки да, в, в общей массе миллиардов, они mm -hmm. совершенно не влияют на картину. Давайте быть тогда, ну как, по гамбургскому счету. Согласны? Yeah. Вряд ли, да? Ну тогда и оставьте в покое. Ну вот, ты знаешь, в завершении нашей беседы, да, вот то что, я, то, что мы поговорили, у меня вот сформировалось такое мнение, да, и такая вот сейчас позиция, что первое, что я хотела бы знать, да, как вот представитель некоммерческой организации, все-таки получающей иностранное финансирование, международное и государственное, и всякое разное, я бы хотела знать, что у меня четкие правила. То есть, когда, что, кому я должна какие, какие отчеты сдавать, и чтобы это было четко прописано, чтобы не требовало, ну, не допускало двойного, тройного толкования. А, потому что, ну, сейчас, например, с той же 0,17 формой уведомлять, там непонятно, там же у нас есть, ну, заключение сделки. А как она, то ли когда я контракт подписал? Светлана, это очень момент да. Такой, не да. Будет, да это не... Наташа Янсен много об да, этом да, может да. рассказать. Яна... Там есть тонкости, вот даже, даже если ты хочешь сдать, у тебя возникает куча вопросов. От Нет, чего отталкиваться, бы... от какой даты, чего считать, поступление, заключение. Потому что эти даты могут не совпадать вообще. Может быть, система от раньше Заключил ты контракт сейчас, а деньги получил через три месяца или вообще по окончанию работы. Да, да, да. Я про это сейчас не хочу как бы говорить, потому что у нас действительно есть запись вебинара Наташи Янсен, где она объясняет, что 0,17 форма-то не изменилась. И там как бы, вот мы это делали в 17 году. Я потом ссылку дам под этим видео, чтобы посмотреть. Но просто я действительно говорю, я хочу знать правила, чтобы четко прочитала, да, черным по белому, пошла, сделала. А второй момент, я должна как бы понимать, да, то есть почему меня, когда меня будут проверять, то есть на, как, на каких основаниях. И хотелось бы, конечно, ну, какого-то соразмерности, да, то есть шаг отчетности 1 тенге меня прям сильно вот э, недоумевает, удивляет, потому что, ну, хорошо, ну, какие-то какие Я не на эти вопросы по, по многим причинам, хотя бы по той, что вот если дело касается предпринимателей, у них есть э, корпоративная этика некая, да, и есть органы, которые, значит, за права предпринимателей. Есть атомикен, есть какие-то профильные организации э, по, по своей сфере деятельности, да, они там пытаются. И вообще, как мы понимаем, какие-то нормы, которые задевают права предпринимателя, они должны проходить предварительное обсуждение через совет, согласование и так далее. В случае СНПО этого нет. То есть вот такой вот защиты корпоративной, какой-то... Этики у нас часто, чтобы мы мы пробовали тогда, да, но по сути, по закону это не обязательно. К нам приходили люди, как ты помнишь, из министерства, из комитета госдоходов, кивали, но по сути, вот то, что они сказали, можно свести к следующему. Давайте вот сейчас примем, а потом как-нибудь отработаем. Да, да не будет потом, не будет, учитывая, что они сами не разбираются в специфике нашей деятельности, потом не наступит. И вот оно наступило сейчас. Крошку, вот оно потом... Оно наступило. И мы поняли, что все эти вот моменты, которые тогда не были отрегулированы, они сейчас и вылезли. То есть это, это вот эти неотрегулированные моменты, они допускают вольное трактование нормы. А это вольное трактование, это то самое дышло, да? что mm -hmm. когда надо, мы так сделаем, когда не надо, мы так сделаем. Это неправильно. То есть это возникает от того, что особого внимания, тщательного подхода... К нашему, к нашему законодательству, в нашей сфере, его, к сожалению, нет. Ну, согласна. Я, вы знаешь, просто думаю, давай мы с тобой продолжим, потому что у меня осталось еще много к тебе вопросов и про законодательство. Тут у нас и концепция развития гражданского общества, и сейчас. вот там, там куча всего сейчас происходит, и я думаю, что мало кто об этом знает, если ты согласен, то есть давай сделаем серию таких бесед, мне кажется, это будет полезно ну, и мне, и, и, может быть, даже другим. А тебе в заключение хочу сказать огромное спасибо. То есть мы к никаким выводам не приходим. То есть цель была все-таки действительно поговорить и, может быть, что попытаться прийти к какому... Пододвинуться немножко а, к пониманию, что же сейчас происходит и что нам делать. Спасибо тебе большое. Рада была, еще раз скажу, рада безумно, да хотя бы в зуме увидеться, поговорить, пообщаться и надеюсь, что потихонечку-потихонечку мы все равно будем что-то делать и что-то менять. Да, общий вывод, что мы живем дальше, мы смотрим на правила, да, мы адаптируемся к правилам, мы где-то пытаемся влиять на правила, но раз так получилось, что... Любой исход, это будет исход, желательно, конечно, положительный. Ну и будем дальше жить. Ну Спасибо, я за по крайней мере, да, я как оптимист думаю, ну может быть, этот сигнал а, и тоже да, дойдет и до министерства общественного, информации общественного развития вообще, что действительно о чем мы говорили, вот, вот факт случился, то теперь у нас есть основания еще обращаться и говорить, давайте, ребята, все-таки, а что-то с этим делать и все-таки эти нормы надо пересматривать. Ну вот, на этой радостной частичной ноте предлагаю закончить нашу беседу, попрощаться и до новых волнующих встреч. Да, всего доброго. Спасибо. Все, пока-пока.